Приветствую друзья! После того, что вчера произошло в Украине и руководство западных стран и офис президента Зеленского находится в шоке, потому что настолько быстро российская армия получила контроль над городом Лисичанск, что этого даже не ожидали ни у Зеленского, ни на западе. Российские корреспонденты уже публикуют массу видео с центральных районов Лисичанск и эта уже информация подтверждена, причем как и от местных жителей, так и от других источников и тем не менее в Украине еще все-таки идет процесс отрицания реальности. И вот Нацгвардия, вернее, спикер Нацгвардии заявил, что оказывается еще Лисичанск находится под контролем вооруженных сил Украины. Спикер президента Арестович также заявил о том, что Лисичанск якобы еще находится под контролем, и якобы он еще даже не в окружении. Хотя по факту реальность совершенно другая. И, например, вот ставленник Зеленского по Луганской области Гайдай заявляет ну, абсолютно диаметрально противоположные вещи. Российские войска бросили на Лисичанск, наверное, все силы, атаковали город с непонятно жестокой тактикой. В это же время канадские журналисты также заявляют, что россияне уже полностью контролируют центр Лисичанск. И, конечно, теперь уже с города Лисичанск никаким образом вооруженным силам не выйти, потому что котел еще вчера захлопнулся. Ну а вот Зеленский вообще решил не комментировать того, что происходит сейчас в Лисичанске, как там взяли в котел украинскую группировку войск и как там, как карточный домик сложил. Украинская оборона в этом городе. На этом фоне Зеленский заявил о том, что украинская армия берет под контроль все новые и новые города. Только вот, знаете, не уточнил, какие именно. Но пока Зеленский рассказывает про победы и получение контроля над какими-то городами, то вот солдаты вооруженных сил Украины, которым посчастливилось все-таки выйти в город Северск, рассказывают, что им пришлось бежать по полям, кидая бронежилеты, боеприпасы, каски и так далее. Украинские бойцы рассказывали, как им приходилось прямо на пузе выползать из-под различных обстрелов, прятаться в всяких лесополосах, и только благодаря Богу им все-таки удалось оттуда выйти. Видео о том, как вооруженные силы Украины бежали из города Лисичанск под обстрелами, у меня выложено на телеграм-канале, потому что здесь я не могу его публиковать. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Переходите, подписывайтесь. Также стоит отметить, что уже на Донбассе сейчас у российской армии в руках очень большое количество различных экземпляров военной техники из-за границы. И можно сказать, что сейчас на территории Украины представлена военная техника с всего так называемого западного мира. И в Украине со стороны вооруженных сил Украины можно встретить как австралийскую военную технику, как японскую, там канадскую, американскую, европейскую и так далее. И я думаю, что с такими темпами Скоро на Красной площади можно даже сделать здоровенную будет выставку Владимиру Путину, чтобы показать, сколько вооружений западные страны передают вооруженным силам Украины и с кем реально идет. Противостояния. Ведь согласитесь, такого изобилия различной западной военной техники, как в Украине и как сейчас в руках вооруженных сил Российской Федерации, можно увидеть разве что где-то, знаете, на международных выставках вооружений. А тут по факту, если российская армия просто пособирает всю перебитую технику западных образцов, то получится неплохая экспозиция. Но тем временем западные журналисты начинают делать же душещипательные репортажи. Вот, например, Нью-Йорк Таймс озаботилась тем, что оказывается... Тероборону Западной области отправили на Донбасс. И она, оказывается, была без подготовки и понесла потери. Журналист нью York Таймс пишет, серьезные потери в живой силе в Донбассе вынудили украинскую армию получать подкрепление с Западной Украины. И на первый взгляд просто анализ ситуации. Но если посмотреть чуточку глубже, то тогда мы, конечно, упремся в интересную логику. Оказывается, жители Восточной Украины в первую очередь набирали ВСУ, а когда уже стали... Заканчиваются жители восточной Украины в вооруженных силах тогда уже только вот привлекать начали персонажей с западной Украины. Такая же история подтверждается через так называемую мобилизацию, потому что в армию почему-то у военкомов стоит приказ именно в первую очередь брать русскоязычных с восточной или центральной Украины. И эти все параметры четко выполняются и отрабатываются, а жители западной Украины просто берут самую последнюю очередь. Дальше журналист New York Times пишет, многие бойцы, не имевшие ранее военного опыта, просто не готовы к такой эскалации боевых действий и обучения, которое они получают, ограничены иногда две недели или меньше. Получается, жители восточной Украины и центральной Украины, они готовы к вот такой эскалации боевых действий, а вот жители западных областей почему-то опять не готовы. Но ну, а тем временем западные средства массовой информации попали в очередной скандал, потому что там они написали, что на стороне Российской Федерации воюют также и украинцы, и их очень много, практически каждый третий. Потому что со стороны России сейчас воюют, конечно, жители Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, Крыма. И это все украинцы, у которых есть украинский паспорт. И МИД украинский выразился касательно того, что ни в коем случае нельзя называть этих украинцев украинцами, потому что это все с точки зрения украинского МИДа, это все Россия. Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения мессенджа российской пропаганды. В частности, будто на Донбассе. Украинские военные ведут бои с украинскими сепаратистами, с республик Ордло а не с российской армией. Первый в истории случай, когда МИД Украины официально отказывается от граждан Украины, которые сейчас воюют на стороне Российской Федерации, и они тоже считают, что они воюют за свою землю, потому что эти все украинцы, так же как и я, они категорически против различных западных структур на нашей земле, они категорически против, знаете, войны на нашей территории за сохранение мирового господства во главе с США, США. Это не наша война и это факты и про всех этих людей вот МИД Украины уже конкретно обозначил позицию. Это все для МИДа Украины. Просто уже не украинцы оказывается. И тут, я думаю, заявление украинского МИДа нужно подкреплять делами, чтобы агония все-таки режима усилилась. И здесь нужно быть последовательными. Я думаю, что у Зеленского нужно обязательно принять какой-то законопроект. И все, кто не нравится Зеленскому или украинскому МИДу, срочно массово лишать украинского гражданства. И тут не нужно быть слишком каким-то гениальным аналитиком, чтобы понять причины раскола украинского общества. Потому что украинское общество в своем большинстве конечно, выступает, в отличие от Зеленского, за традиционные семейные ценности. Большинство общества украинского выступает за сохранение украинской земли в госсобственности, потому что земля не товар, ее нельзя просто взять, да и продавать западным корпорациям. Украинский народ в своем большинстве, конечно, против заграничных персонажей на должностях в ключевых корпорациях украинских и, конечно, народ против различных реформ, которые уничтожают нашу медицину, образование, науки и так далее, которые 8 лет очень активно включались. Также украинский народ категорически против различных западных фирм и корпораций, которые просто скупают абсолютно весь украинский бизнес, потому что у них больше денег, и они могут получить кредиты под меньший процент, нежели в Украине. И это также процесс он явно не устраивает украинский народ. Я уже, конечно, молчу за такие все явные параметры, как вот языковая дискриминация русского языка. Блокирование в школах преподавания русского языка Штрафы за использование русского языка в сфере обслуживания и в госсекторе Ну а почитание нацистских преступников это вообще за гранью понимания Поэтому большинство украинского народа никогда не будет вместе с Зеленским Также анализируя ситуацию, например, в Донецкой и Луганской республике Можем сделать логический вывод, что там на топ должностях попадают уже Кадровые специалисты с Россией. И это говорит о том, что Российская Федерация все-таки делает от себя все необходимое для того, чтобы максимально быстро территорию Донецкой и Луганской Республики интегрировать в Российскую Федерацию и, конечно, поднять там уровень жизни и обеспечить население рабочими местами. За образование и науку теперь будет отвечать Ольга Калударова, чиновник Минпросвещения РФ. До этого она занимала должность замдиректора Департамента Госполитики в сфере воспитания дополнительного образования и детского отдыха. Руководитель здравом ДНР будет Дмитрий Гарцев. До этого он работал зам, замминистра здравоохранения Сахалинской области. За уголь и энергетику Андрей Чертков. Он был замминистр энергетики ЖКХ Нижегородской области. За доходы и сборы будет отвечать Дмитрий Шмелев. Эти все процессы явно не устраивают ни западные страны, ни Зеленского. Поэтому от вооруженных сил Украины требуют срочных решений. Эти срочные решения выливаются в удары, например, по Белгороду. Ведь с военной точки зрения обстрел жилых кварталов точкой О это абсолютно бессмысленная история. А на вот этой при этом примере мы видим, как вооруженные силы Украины конкретно этим и занимаются. И если, например, удары по Мелитополю вооруженные силы Украины проводили чисто хотя бы с какой-то военностью, точки зрения, потому что вроде как попали в нефтехранилище, то атаки на Белгород каким-то образом военной логикой объяснить просто невозможно. Но тем не менее, пока идут боевые действия, в Украине продолжается просто массовая распродажа украинской земли, потому что военные действия и такие вот серьезные, это как раз вот то, что нужно для того, чтобы украинскую землю массово скупать оптом и в розницу. Но понимая риски, заграничные компании начинают заключать долгосрочные договора аренды с правом выкупа для того, чтобы все-таки, если Российская Федерация дойдет, до Львова все-таки, чтобы не попасть в слишком сильные минуса и рассчитывают они, конечно, на быструю прибыль, но это при условии того, что их урожай какие-нибудь местные рейдеры не отрейдерят, когда нужно будет его собирать. Тем не менее, сделки по продаже украинской земли за границу, мы видим, что они идут полным ходом и нет никаких ограничений там на время военного положения. Вот видите как, оказывается, выезд мужчинам от 18 до 60, вот эти ограничения есть, а ограничения на продажу украинской земли во время военного положения нет. Нет. Тем временем проходят тревожные звоночки с Беларуси, потому что Лукашенко уже заявил о том, что силам ПВО Беларуси приходилось уже сбивать несколько украинских ракет, которые атаковали белорусские НПЗ. Так что если там ситуация будет и дальше развиваться, то мы очень скоро увидим бои белорусской армии в Волынской области, а там и до Львова недалеко, чтобы полностью отрезать Украину от Евросоюза. Но тем временем в Евросоюзе продолжается такая же деградация, как и в Украине, потому что там уже вовсю запрещают русскую культуру и уже даже в Германии идут эти дискуссии. Если вы думаете, что только в Украине просто шизофрения у местных националистов и они запрещают все, что связано с Российской Федерацией, вплоть до Пушкина и Чехова, то вот конкретно и уже и в Германии, и в других в других странах идет уже по полной вся эта история. И вот даже министру культуры ФРГ приходится оправдываться за то, что они продолжают проводить концерты там, где звучит русская классическая музыка и так далее. Так что можно сделать логический вывод, что корни русофобии, они не в Украине. Они, знаете где-то там далеко на западе, и эти корни настолько сурово проросли за вот эти 30 лет, что можно сделать уже логические выводы о реальных причинах того, что сейчас происходит на нашей земле. На этом, друзья, у меня все. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда значительно больше, чем на YouTube. До скорого!